Вот это я еду! Едешь? Вот это я е... О, кто тут? Ты Куда кто? ты едешь? Я еду я... вперед на мотоцикле! О, человечек! Но я только что слез... О, я вижу, как ты едешь! Ж -ж -ж -ж. Так, кстати, реально вижу, как ты едешь. Прям вот реально вижу. Не хватает бита или... какого-нибудь... пулемета. Оп, но ты чему-то недоволен жестко. Бесконечные круги. Лоу. Давай, слезай. Что ты там? Зачем ты меня позвали? О, ладно, ладно, ладно, ладно. Я пошел двигать твой Вагнер. Ладно, ладно. Пошли, пошли вверх. Там. Что то новое должны дать. Пошли, посмотрим, что там новое. Е, e, чтобы использовать доску. И тут Использую есть такой налет на пропащих. А, я думал на зубах. Да. Такие бакеры-металлисты толкают дурь вагонами. Форутит это поменяние придурков. Серьезная конкуренция у пропащих. Мы поможем разрушить их монополию. Ого, стащили подготовленные к продукты. Фигасе, надо выяснить. Значит, первое задание, которое у нас будет, это адреса лаборатории. Окей, погнали. Выясните, где находятся лаборатории пропащих, И раздобудьте взрывчатку, чтобы их уничтожить Так, а, взрывчатка я. я машинку Йо. взял Садись Это что за типа? Пыпа Видал? Видал фары, а? Фары это я понимаю Ангельские фары Всё, погнали, короче Они светят, правда, куда-то в небо Пронимайся за дело, когда подъедешь. Я себе вот эта новость. Я думал, обратно пойду домой. А тут что-то придется доделать. Да. Знаешь, что придется делать? Вламываться. Хьо. Так, я думаю, мы машинку можем оставить вот здесь. О! Так сначала ребята. расстреляем вот это говно. Отлично, все. Такой звук был. А, давай, выходи, я сейчас ее перепаркую. Ужасно. Входи, только не вламывайся, там же еще есть люди. О. Тек, я, пожалуй, знаешь, что, я, пожалуй, возьму дробаш. Дробаш, ты так настаиваешь? Да. Не, я не настаиваю ни на чем. Ладно, я пошел ломать кости. Давай, я вхожу за тобой. Ух, йо. Ага. Ты еще жив? Я жив. Отлично. А подожди, они еще сверху будут, да? Ну, чуть-чуть. Ой, а тачка так. не того. Ой, того. Сейчас рванет. И это рванет сейчас. Ч, блин, происходит? Отсюда давай. В покрасочный, в покрасочный В покрасочный цех заходи Тут все хорошо Давай, довзрываю я Может это это? Так чисто так. Ну, знаешь О. Нет, не так чисто она меня убила Жесть. Я просто убила. Слушай, учитывая, что там вторая еще горит То понимаешь, да? Сейчас и вторая также же рванет да, вроде все пока Я слишком близко ходил. Я ходил по краю. Я вламываюсь обратно. Так, ладно, ну-ка я у стенки поставлю чуть-чуть. Давай. Я пока, знаешь, от греха подальше. Зеленая, зеленая. Туфта. КП. Так, бронежилет. Вот это. Да куда? Подожди, там еще что-то горит. А, а что тут взрывается? Я не понимаю вообще. Я вообще с минимальным количеством ХП стою. А И чё это я а тоже... Тебе говорят? Ну, они там... Не знаю. Так, иди сюда, ]iorno. короче. Тут сейф есть. О, oh, хига себе. Нажмите E, чтобы взрывать вот эту хрень. Че? Взрывать? Так, ладно, что-то какие-то доки тут оки доки. А чё они там факью, шмакью? А сами нифигакью. Ну, тупаки один уже не факью. тупаки что ли? <туркш> чё <Че туркш> за яжики <туркш> в тумане? <туркш> Клабхаусеры. Забирай. О, Забрал? живчатка есть. Все, валим тогда отсюда. Валим. Сейчас я у них все заберу Они так норовят Мне все отдать Так, а что, тут никто Не зашел, да? Ой, ты тут решил подэтовать Подрифтить еще все Вылетаем Как пробки из бутыльки Никого нету Ой, сейчас будет Вон они уже едут Так, я готов отстреливаться Заранее куда пострадали а, с... невинные Нет, люди не в мою сторону это чё за и парковка ПАРКОВОЧКА!